советов по Final Cut за 60 секунд Накидал типис на таймлайн, но забыл убрать звук. Если тебе он больше не понравится, жми Shift-Command G. Дальше выбирай звук, нажимай кнопку Dell. Звук удален. Совет номер два. Хочешь переданный клип, но тебе мешает снизу примагниченный аудио трек. Вниз с зажатыми кнопками Option плюс Command в любое место трек отмагнитится. Вдруг тебе понадобился стоп-кадр. Допустим, ты хочешь на чем-то очень сильно акцентировать внимание. Добавь так называемый hold frame, нажав Shift плюс Х. Готово. Хочешь быстренько оставить нужный тебе шот на таймлинии? просто выбери его при помощи инструмента rage selection, клавиша R И нажми Option Back. Space. Все остальное, кроме твоего клипа, удалится. Совет номер шесть Хочешь заменить клип на тайм-линии на гэп? Поверь, это иногда нужно. Просто выбери клип, который хочешь удалить, и нажми клавишу Shift-Dell. Окей. Okay. Это было 6 советов по Final Cut за 60 секунд. Только не надо говорить, что это очень быстро.